о погоде в эстонии сегодня по стране облачно после полудня ожидаются прояснения дождевые облака будут перемещаться на восток на материке возможно ночью в ли for юзападный ветер усили совсем 12 порывами до 15 на островах это побережье 15 порывами до 23 метров в секунду температура воздуха 15 градусов тепла Привет! и вместе Доброе субботнее утро, дорогие друзья! В эфире Микрофона Нелли Привалова, и я с большим удовольствием представляю своего сегодняшнего гостя. Зовут его Велло Космо. Велло, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. А вот скажите, пожалуйста, с каких мест фамилия Космо? Это так, что в 30 годах Oh, hey Tiger